Мягкую подушку зайки под бочок. Пусть тебе на ушко пропоет сверчок. Пусть проходит мимо страхов твоих тень. Засыпай, любимый, завтра новый день.